Да, спасибо большое всем участникам сегодняшнего зела. Добрый вечер. Какую тему я хотел бы на ваш вынести на ваш суд? Хочу обсудить одну из обобщающих проблем и одну из обобщающих тем. Что значит обобщающая? Это э, тема, которая касается любого пчеловода, независимо от его направления. Медовое пакеты производит маточное молочко и так далее. Это болезни. Мы постоянно их Говорим, возвращаемся от зела к зела, и сколько и будет существовать пчеловодства, никуда не денемся. Все живое болеет. Вторая тема, обобщающая, это матки. Точно так же, независимо от направления, нам всем нужны хорошие семьи, здоровые, хорошие продуктивные матки и сильные семьи. Поэтому... Хочу обсудить именно эту тему. Поводом послужило несколько звонков. Никак не могут определиться, на какой же породе сделать выбор. Но заблудились буквально в трех соснах. И очень часто можно от пчеловодов слышать такой, вот такой вывод, такой вердикт. И той занимался породой, и той занимался, и той, вот раньше, вот пока, пока не занимался, сам выводил, было все хорошо. Как пошел по рукам, если можно так выразиться, пошел перекос, соответственно. Мое пасечное кредо по жизни, как можно меньше зависеть от посредников. Что это значит? Ну, насколько можно элементарный ремонент выполнять собственноручно, поменьше обращаться за заботой оздоровления к соответствующим службам, потому что основной способ оздоровления пчел это их собственный иммунитет. Ну, в основном. Ну и, конечно же, один из немаловажных факторов быть независимым это Наличие плодных маток на пасеке. Поэтому хочу привести пример практику Волоховича. Я много взял из его технологии. Она так созвучна вот на сегодняшний день с теми его наработками. Как занимался выводом маток, этот авторитет прошлый, прошлого столетия, для меня, в крайнем случае, авторитет, ежегодно он покупал по 10 маток. Без этого не обойдется. Мешать кров или... Ну, обращаемся мы к специалистам, к тем, кто занимается непосредственно какой-то породой, где-то у них облетники, как-то изолируют территории. Сейчас островные моменты хорошо вот, вошли в практику по содержанию так более-менее породистости. Но и не забывать о том, что на рабочие семьи можно, нужно вернее, маток выводить самому. Каким способом их предостаточно? Самый простой это свещевой, свещевые матки, можно использовать роевые матки, когда пасека заходит в реение. Можно подрезать рамки с открытым расплодом. Знакомые технологии, старинные еще. Не обязательно это перенос ветчинок, я уже не говорю об инструментальном. Так вот, берется рамка, обычная с пчелиной ячейкой. Стамеской счищается на ширину стамески, на две ширины. С одной стороны пчелиная ячейка уничтожается. Отдается на последнюю взятку пчелиную семью. Они, соответственно, отстраивают там трутовый сот, небольшой в этой щель, в, этом, в этой полоске. И матка откладывает яйца. То есть должно быть вы, должно вывестись хотя бы одно поколение. Затем эту рамку заливают пчела на последнем взятке медом и ее ставят в центр гнезда в зимующую семью, в отцовскую. Весной начинается развитие и, соответственно, Балахуевич таким образом получал сверхранних, сверхранних трутней. Я не особо сторонник вывода выкармливания трутней зимующими пчелами, но ну, может на трудня как-то она не особо влияет на его качество. А вот маток стараюсь как-то вот уходить от того, чтобы именно зимующие пчелы выкармливали личинок будущих маток. Ну и как выглядит дальше эта процедура? Понятно, что вышли трутни, можно как можно раньше выводить самостоятельно маток. Выбираются рекордистки, вернее отцовские семьи, из рекордистов. 10 маток, которые покупаются со стороны, из них выбирается лучшая на протяжении сезона, к концу сезона, потому что весной, даже если получили ранее весной мы матку, она все равно в этом сезоне себя полноценно не покажет, потому что два месяца уйдет на то, чтобы обновилась от этой матки пчела. В крайнем случае она пойдет в зиму и покажет, как она перезимовала. А уже следующий сезон со своей пчелой она будет проявлять свои способности, хорошие или плохие. Из этих лучших семей от покупных маток Выбираются рекордисты. Из них делаются, соответственно, отцовские семьи. Племенной материал берется из рекордистов своих предшествующих. И так вот на конвейере из года в год получает пчеловод маток. Можно держать семьи воспитательницы специальные. Тем более даже при десяти семьях, при десяти всего-навсего семьях, Вышедших из зимы, человек держал семью-воспитательницу. Постарайтесь на своих пасеках взять за основу вот эту философию. В обязательном порядке постарайтесь выводить сами маток. Где будете брать племенной материал на будущее, на дальнейшие сезоны или для своих же этих маток – у нас предостаточное количество племенников. Слешивание крови где-то нужно по-любому брать. Я, например, выхожу, вернее, использую какую практику? У какого-то пчеловода знакомого хорошо отработала матка не один сезон. Она не способна уже дальше вести семью как продуцент меда, потому что, ну, уже старая сама по себе, физиологически не в состоянии, она много откладывать яиц и вести будем, так, грубо говоря, дальше к медосбору семью. Но как репродуктор генетического наследия, она очень даже нормально себя проявит. Поэтому таких маток где-то я беру для личинок, для прививочного материала. А отцовские семьи у меня составляют те, которые не склонны к болезням. Ну, тоже нужно год проследить за этими семьями. И хорошо перезимовавшие. То есть два показателя, по которым я определяю качество семей для гено трудового генофонда. Это хорошая зимовка и в прошлом сезоне отсутствие каких-либо даже намеков на проявление болезней. Прививающий материал можно брать тоже из своей пасеки какую-то рекордистку или же вот таких вот физиологически уже постаревших маток на с чьих-то пасек. Поэтому желательно уходить от зависимости маток. Рано или поздно стыкаются пчеловоды с той проблемой, что берут. то Слышишь, бакфаст, два года поработал с бакфастом, перескочил на карнику затем на Карпатку, снова на Бакфаст, пока не начинает заниматься изучением вывода маток самостоятельно. Хотя нужно начинать с этого. Никак не помешает такая практика самостоятельного вывода маток на пасеке. Есть будет возможность отбора. Двух, тем более сейчас тема хорошо прижилась двухматочного. Чем больше будет маток у вас на пасеке, молодых, обгольных, тем проще будет выбрать лучшую. Конечно, покупать много маток не получится накладно. А вот самому выводить и сделать выбор и менее накладно, и не так будет жалко, если Придется констатировать гибель каких-то маток. Или даже плода того, что самоуничтожать непродуктивных. Не так что вывод маток на пасеке у пчеловода самостоятельным способом должно быть в приоритете. Особенно на любительских пасеках. Так что те, кто начинает свою практику... Пчеловодный, старайтесь обратить на это внимание и освоить какой-то простой метод. Я начинал с обычного роения. Просто роил нормальную семью, проконтролировал по прошлому сезону, по зимовке. Я ее сокращал после двух поколений. То есть создавал такой тепловой эффект. Она моментально входила в райвовое состояние, и маточник распределял уже по вновь сформированным отводкам. Поэтому способов предостаточно. Вплоть до того, что даже можно свищевую. сформировали отводок, дали открытый расплод, через 11 дней у вас будет уже молодая матка через 12. Так, ну, где-то примерно такое начало у нас будет сегодняшнего дела. Пожалуйста, не обязательно э, комментировать, поддерживать эту тему. Неделя прошла, возможно, у кого-то какие-то вопросы, связанные с любыми. Владимир Егорович, добрый вечер. Добрый вечер всем. Я хотел дополнить по поводу маток. Я сам в настоящее время занимаюсь выводом маток, ну, выводом, распродажей. Вот И меня часто спрашивают, как бы сказать, клиенты, вот какая самая лучшая, какая самая-самая. Ну, а я им отвечаю примерно так. Если попадается мне хорошая украинка, это будет очень хорошая украинка. Попадается хорошая карника, Это тоже золотая пчела. Попадется, например, еще бакваст хороший. Это тоже неплохо. Но можно нарваться на любую породу, которая себя показывает очень плохо. И ладу ей не, не, да, не дашь. Вот такое меня мнение. Да, спасибо. Это, в принципе, и мое мнение. Почему вот спрашивают часто, какая у вас порода? Пока ролики смотрят, да, и, и посели вроде как неплохие семьи. Какая у вас порода? Но дворняшки вроде грубо сказать, аборигенная порода. Аборигенная, что значит аборигенная? Выбираю лучшие из лучших. Меня окружает сейчас, вот в этом году пошла, пошла пасека и пчелы в семьях. Но это на интернационал полнейший. Там и, и серая полосочку, и рыжая яблочка, яблочко, каких только нет. Но пошли нормально, они физиологически здоровы. Какой трудневый генофонд меня окружает, я не знаю. Потому что слышу у того бакфаст, у того карника, как сведутся между собой пчеловоды, начинают доказывать, какая, какая у кого лучше. Проходит время, 2-3 года, меняется вектор абсолютно диаметрально противоположный, начинают доказывать. Абсолютно противоположное, только из разных, из других уст. Или из тех же самых. Спрашиваете, а как вы в этом разнообразии себя чувствуете со своей аборигенной? При таком вот засилии разных пород Ну, ну будем фильтровать, а куда, нам, ну, а куда нам деваться? Если философия... Выбор так вот коллега сказал перед этим, попадается, если, если она нормальная украинка, то она нормальная украинка. Любая порода везде есть нормальная есть ненормальная. И понятие есть селекция. И селекция естественным путем, самый лучший способ подбора, лучший из лучших. Это естественным, природным способом. Для этого я практикую как можно большее количество маток, Постоянно. На этом делаю акцент. Как можно больше. Какие попали трутни при обгуле, или вернее, на каких, так, если мы уже выразиться, нарвались там трутней при брачном обгуле моей матки, я не знаю. Но делаю, опять-таки, отбор по их репродуктивных способностях. И смотрю, как... Поколение старайся гулять как можно раньше, конечно, чтобы они хотя бы к концу сезона обменяли, обновили пчелу под себя и показали, наконец, лето свои возможности и по этой кладке, и по каким-то там другим показателям, и по воскостроению, и по приносу нектара на последнем взятке. То есть все ну, лучше, чем, чем естественный отбор нет, и лучше, чем аборигенной породы тоже нет. И очень часто можно слышать, когда гибрид от двух крутых пород или одна порода двух линий, так вот гибрид между ними дает намного лучшие показатели, чем сами даже элитные там номерованные какие-то паспортистские породы. И почему я затеял эту тему? Поменьше быть зависимым от кого-то. А зависимым мы не будем в том, в том только случае, если будет у нас база маток на пасеке, собственно, ручно выведена, отселекционирована на любительской пасеке. И вот таким вот способом. Количество маток и в несколько этапов. Я их вывожу в три этапа, ничего мне не мешает, они никак не, э, не путаются под ногами у медовиков, или в отводках, или по сборам маточного молочка. Все это делается абсолютно без не в ущерб основному направлению. Есть нуклеусы, есть отводки. Ну, под конью, в конце сезона можно сделать вывод, отфильтровать, отобрать. В зиму их объединить, с весны снова начинать работу. То есть пчеловод не будет, не будет такого панического состояния, если он попал где-то на, на некачественные матки. А Серьезная эта зависимость, я вам скажу, так слышу от пчеловодов. Пришла партия. Хорошо, хорошо, каждый год брали вроде в одном месте, потом, ну мало ли по какой причине получился вот, прокол в качестве маток. В прошлом году, кстати, при одной и той же теме, при одной и той же технологии, как, я, как у меня из года в год, уже десятилетия, в прошлом году попал обгул в маток, в висе, первый обгул, в начале июня, в конце мая, начале июня, очень под плохие условия. Трутень был недокормленный, его выгоняли как раз в этот облетный период, массово пчелы выгоняли трутня. Соответственно, когда его выгоняют, его не кормят, он истощается. Какой-то там вырвался, полетел на блед брачный, соответственно, такой же ж был и по качеству, и обгул с маткой. Поэтому бывает и в племенных таких моментах, ну, в серьезных по аккредитации мотководов, вот такие проколы. Так что это живое, живое существо, природа, объективные причины. Еще раз говорю, старайтесь какой-то костяк держать для рабочих семей, выведенный самостоятельно. Я еще хотел вернуться до Волоховича. Так вот, я тоже удивлялся, вот он первых, первый вывод маток, но ну, это же Кустанайская область, это же не юг практически, не теплые края. Вот. И он вывод мат, первых маток, вывод делал цветение э, э, ивы, потом второй под цветение садов, третий дуванчик там и так дальше. Вот. И я удивлялся, ну как это можно сделать под цветение ивы, разве зимовалая пчела может вырастить хорошую матку? А вот недавно я с селекционерами разговаривал, они говорят, да, может, нужна сильная зимовала пчела, хорошая семья и ранний, подготовка ранних трудней, как Волохович сделал. И вот этот результат довольно хороший. Да, может быть, на несколько лет эти матки и не пойдут. Но вот они пойдут на спасение роевое. На первый случай, чтобы не, не дать. Ну, для развития семьи, для медосбора. Да, спасибо, хорошо подметили, вспомнили. Ну и по силе семей, конечно же. Там селище, там не сила, там селище было. У него в зиму шли такие семьи, которые у нас на медосборе. Килограмма по 4, наверное. И если они выкармливали за счет собственного жирового тела первое поколение, допустим, трутней, и под Иву уже маток, то, соответственно, была уже была база. Ну, ничего. Победители не судят. Если бы у нас такие показатели были... По медосборам, как у Волоховича. Но ну, для этого же нужно семьи вначале разбить на 3-4 отводка, а затем объединить. И, ну, кто на это пойдет? Количественный синдром нас с ума сведет. И будем заниматься. Добрый вечер всем. Владимир Егорович, вопрос о качестве э, э, обгула маток. Допустим, если маток обгуливать в отводках, ну, в нуклеусах, в отводках можно в течение некоторого времени следить их качество, то есть как отводок развивается, какой лучше и так далее. Затем из этих отводков маток заменять в основных семьях и так далее. Если обгуливать маток в основных семьях, то не, получается, не является вот это минусом, вот этот факт, что на конец сезона может оказаться, что матка в основной семье оказалась не такой качественной, и семья осбивала основная. Вот. Вот такой вопрос. Как вы считаете? Смотрите, я снова возвращаюсь к той технологии маток в основных семьях. Это основная моя практика обгуломаток не в нуклеусах, а в основных семьях. И, конечно же, нигде вы не увидите, никогда я не говорил, обгул, останавливается на обгуле одной матки в основной семье. Во-первых, рискованно остаться вообще без матки. Затем снова придется соединять этот отводок, сформированный на старой матке, с этой основной семьей, если не гуляется. Поэтому обгуливать минимум две, а то и три. Вот сколько позволяет конструкция уля, там три корпуса, допустим. В основном у меня этот три корпуса, вы постоянно видите в видеороликах на канале. Обгулится минимум две. Бывает, бывает, три обгулялась, а где-то одна. Ну, конечно, я их все выравниваю по две. Понятно, что они идут в двухматочном режиме. Уже есть выбор в этой основной семье по обгулу маток. Они бывают такое, что даже сами бросают ее или убивают, но неважно. Остается одна при двухматочном но, снова подчеркиваю то, что происходит селекция. Как можно больше маток на пасеке. Не будет прокола никогда, если это работает две матки. Пчелы сами выберут лучшую. И в прошлом году, кстати, возвращаясь в этот неудачный 20-й год, по, обгулу, по первой партии маток, там, где было две двухматочные, Одноматочные у меня пять семей. Три сошли полностью в ноль. Дали по три корпуса меда на последнем взятке. И осталась матка и свита. Не знаю причину. Грешу на качество молодые матки. Но одна была. Там, где было по две матки, в некоторых семьях тоже оставили по одной матке. Одноматочные подошли к главному взятку к концу сезона. Но они пошли достойной силы. То есть... Конечно, опасения вот в том, что вы сказали, есть. Хорошо проверить уже в отводке, как она работает, затем в основную семью, но это время. Это время пока... А тут она обгулялась уже все, на всех парусах, тем более симбиоз, содружества между отводком на старых матках и этим и с семьей, с молодой, уже провели. Не дали пробуксовать обоим этому мини-дуэту. И к концу сезона, вернее, к главному взятку, они подходят вот в таком, в таком, хорошем состоянии на одном месте две семьи в одинаковой силы. Можете манипулировать теперь подселением этого медовика с молодой маткой, уносите в сторону отводок со старой маткой, забирайте ледную, усиливайте, получаете товар дополнительно еще больше. Старая матка в стороне, возобновляется летная пчела уже в конце лета, она снова включается для наращивания силы. Потому что оставит на старом месте ее, сейчас нектаром забьют свободные ячейки и отводок просядет. Поэтому в стороне отводок дополнительно еще даст вам силу по количеству пчел зимущих пчел. Мало ли, может отводок просесть из-за обильного взятка, который растягивается у нас в последние годы до полтора месяца. А это всегда подстраховка. Поэтому отводок на старой матки даже не обсуждается. И обгул молодых в основной семье. Потому что очень короткий сезон. Можно и в отводках, как вот вы предлагаете. Но я думаю, пока это суть то дело, опять объединять их, Получится объединить, не получится, но это все время. Хотя все это рабочее, да, оно работает как альтернатива, и кто как применяется. Я вот в свой короткий сезон пришел только к, такому, вот к такой технологичности. По-другому не успеваешь вкрутиться вот эти фактически два месяца. В середине мая уже отводки, в середине, в начале июля главный взяток, 1 августа, все сезона нет. Хоть маточным молочком занимайся, хоть и медом не, сильно не разгоняйся. Поэтому, почему я симбиоз содружества между семьями основными, с молодыми матками и отводками, рекомендую взаимозамена рамками. Именно с этой целью, чтобы не... Потому что некогда раскачиваться. Помочь. И отводку на старом, с молодыми матками печатным расплодом, и не дать зароиться уже развитому отводку на старых матках рядом стоящему. Потому что бывает и такое. И они выходят на хорошем уровне к концу сезона вот этом мини-дуэте. Могут даже оба пойти автоматически в зиму самостоятельно для зимовки. Так что все работает. То, что работает в практике, даже не обсуждается. Не хочу не вставлять свои, свои там 5 копеек, как говорят, в ту технологию, которая уже у кого-то получается. Даже в одного. Все, победителя не судят. Мы просто должны обмениваться, брать такие оптимальные варианты, которые могут пригодиться и к тому, кто слушает, и кто-то возьмет для себя, кто и делится. Добрый вечер у меня вопрос по выводу маток в этом году маток выводил но ну, я каждый год вывожу но я что заметил матки мне облетывались в нуклеусе прошло время я начал проверять облетелись они или нет я смотрю матки нету там мисочка оттянута и в мисочке два яйца посмотрел соты соты чистые матки пчелы не отрутневели, потому что там нету никаких яиц А в мисочке именно Два яйца. Это в нескольких нуклеосах так было. Почему именно два яйца и откуда они взялись? Мне вот это вот интересно. Я не нашел ответ на этот вопрос. Я тоже, вы знаете, в загадочном размышлении, как это могло быть. А какая судьба этих яиц в дальнейшем? Потом их, я не помню, или я опять маточники подставлял, я их разрушил. Но это у меня первый раз такое было, я прям удивился. Потом я не помню на каком канале, на стриме я вот это тоже присутствовал, слушал. И точно такой же вопрос матководу задавали. Точно такая же ситуация того мужика была. И я думал, наконец узнаю причину, почему так вот. Неужели ну, пчелы украли? Я слышал, что пчелы могут воровать яйца. Ну ладно одно, а то два. И это было в нескольких нуклеусах. Вот так вот. Я не стал оставлять а, эти а, семьи без маток, чтобы посмотреть, вы, выведут они матку или нет, потому что ну, нужно было, матки нужны были. И я потом маточники подставлял, а то разрушал. Вот так вот. Смотрите, но ну, я возьму смелость вот, прокомментировать эту ситуацию, что где-то заложено было уже трутовочное состояние и какая-то какая пчела... Просто выдала эти два яйца, и все, на этом закончилась трутовочность. То есть, ну, скорее всего, это отнести к аномалии. Встречается нам еще, ой, сколько неизвестно, и еще учиться и учиться. Просто наблюдать осторожно, с экспериментами. Учиться нужно не пчел учить, как им работать, а учиться у пчел, просматриваться, учитывать эти все аномалии, что это может быть? Ну, самое главное, что это незакономерность, и она не мешает нам нормально вести дальше состояние семьи. Спасибо большое за ваш ответ. Но на следующий год, если будет у меня такая ситуация, я думаю, обязательно оставлю эти нуклеосы и посмотрю, чем все закончится. Я думаю, хоть какое-то прояснение будет в этой ситуации. Вообще-то, смотрите, я не думаю, скорее всего, вот я сказал перед этим, отнести это к аномалии. Может быть, зачаток трутовочности, он просто как всплеск произошел, и все. Какая-то пчела отреагировала на отсутствие маток. Какая-то, может, какой-то пчеле дала маточное молочко, активизировать яичники, и это произошло. Но это очень редкое явление, не часто встречающееся, слава Богу. Поэтому его просто нужно иметь в виду, что это есть такое. А появится у вас вторично, если вы решитесь на эксперимент. Но ну, мне кажется, скорее всего, эти яйца просто выбросят. А там, а там видно будет. Если получится, поделитесь. Здравствуйте, вот я поделюсь своими наблюдениями. У меня была одна семья, такая вот, не злая, но с характером. И в этом году я от этой семьи сделал два отводка, потому что матка пропала. И я был, скажем так, удивлен. Две матки были выведены, и вот эти две матки были совсем не похожи на семью. То есть они были добрые, и, скажем так, я был удивлен, потому что обычно говорят, что в злой семье злые матки. Ну, если учесть, что до 80% наследия по линии отца, значит, и так оно и произошло, скорее всего, вот в вашей ситуации. То, что матки из этой семьи, допустим, или воспитывались этой семьей, не, не явилось решающим, значит, генетическое наследие от более мирной породы передалось и выровнялась эта картина у вас. Да, наверное, что-то с наследием. В этом году у меня я, в общем, карника Пернер. И попалась матка очень желтая. Очень желтая. И я ее себе оставил. И вот эта желтая матка, она вела себя, ну, наверное, как итальянка или как бакфаст у октябре и в ноябре расплод. Четыре рамки, даже три рамки пчелы у фанерном ящике стоят не невулики, не утепленные и все равно гонят росплод. Все остальные, какие были, все нормально. А вот одна, желтая, у нас сразу и показалась мне подозрительной. Но ну, я для эксперимента ее оставил. Вот. И оказалось, что вот так себя ведет. У меня такая ситуация была. Но только это еще... Ну, лет, наверное, как бы не четверть века назад. Порода фактически одна. карпатянка в основном господствовала в нашем регионе, как авторитетная более-менее, потому что общество пчеловодов заказывали маток и распространялись между пчеловодами, между членами общества. Выводил, уже тогда я выводил сам маток. В нуклеусе микронуклеус обгулялась матка, и на подсолнухе, уже летная пчела в этом нуклеусе, забили полностью микрорамочки медом, матки негде было сеять. В основных семьях еще продолжалось развитие, а эта матка прекратила яйцекладку, потому что все, ну рамочки маленькие, все забили медом. И вот она сидит, готовится к зимовке. В какой-то семье, обратил внимание, уже ноябрь месяц перед холодами, беспокойство. И смотрю, вот первая причина, когда видите подмор, в всех семьях нормально, а у какой-то семье начинает появляться подмор у литка. Значит, причина может быть в том, что... Ну и шумят, конечно же, там уже другого вердикта нет, как то, что матка, то есть семья без матки. Я из нуклеуса, открыл эту семью, понятно, на клуб распавшийся, на перговых рамках мисочки. Это первый, первая причина того, что матки нет. И на некоторых мисочках, на некоторых ячейках то же самое, пересаживаю туда. Эту плодную матку из нуклеуса, которая не сеяла, я не знаю, уже, наверное, месяца полтора, если не больше. Там негде было сеять, она все, уже вот в спячку впала. Посадил в, этот, в, эту, в эту семейку эту молодую плодную матку. И произошел такой взрыв активности. Порода, я же говорю, что была в основном у нас... Карпатянка. До Нового года я дважды переформировал гнездо. Выбрасывал рамки с расплодом. Уже снег. Уже минусовая температура. А там активность. А там такая активность. Открываю. Ну, нужно было спасать семью. Извлекаю средние две рамки с расплодом. Стряхаю. Понятно, и расход корма уже, соответственно, не дозимует. Ставлю... Корма дополнительно проходит время 2-3 недели, не прекращается активность. Снова открываю две рамки расплода по центру. и так от нее осталась третья часть до весны. Я даже в книге где-то писал. Обращайте внимание на активность маток, на активность семей в позднее осеннее время, если вы Пересаживайте из нуклеусов, когда матка уже давно прекратила секладку, и затем она попадает в абсолютно другие, более такие идеальные условия по температурному режиму по активности пчел, потому что их там, конечно же, больше, включается такая активность, что тут уже опородности, вот как раз видите, такой. Пример ну, парадоксальный. То, что породы есть без конца и очень долго откладывают яйца, понятно, мы знаем, каких пород это касается. Но бывает еще такая ситуация. И кстати, кто выпускает маток, мы обсуждали на прошлом или позапрошлом сделали, кто выпускает маток под холода из изоляторов, с клеточек или с изоляторов, уходят от осеннего расплода и выпускают под осень. Может быть, точно такая же картина. Смотрите, не, не попадитесь на, этот, на эту удочку. Особенно, если матки молодые. Тем более, погода нестабильная, возврат тепла Вот у нас хорошо. То было в октябре минус 15, в ноябре – в начале. Минус 15, ну, казалось бы, вернее, ну да, в ноябре, то, в декабрь уже. Казалось бы, все уже, зима. Возвращается тепло. У нас вчера, или позавчера, вчера, по-моему, температура плюс 10, облет такой шикарнейший. Вот мы, пожалуйста. Конечно, отреагируют матки соответственно. У меня еще такой вопрос, ну, не по матководству, а по осеннему слету пчел. Ну как бы я у себя не наблюдал, ну, там пару раз было такое, что пчел не стало, ну нет гарантии, что с ними случилось. Сейчас просто интернет кишит такими роликами и все практически объясняют, что слет пчел это просто умирание и не встает. А бывает такое, что слет это улетают. Просто улетают. Октябрь или там конец октября, начало октября. Просто улетают, как раи. Или это не бывает? Ну, Кто-то видел такое? Один-единственный раз у меня был слет. Но если слетают от закрещенности, то семья... У меня, кстати, от заключенности в начале 90-х. Как появился БИПИН, термокамеру забросили. Ждали осени... Безрасплодного периода, когда привез пасеки, вернее, стачка уже на стационар домой, как глянул пчелы красные от клеща. Расплод еще был, но это, в общем, ужас. Пока дошли руки до, до обработки, семья слетела. Это один единственный раз был, когда мне слетело от запрещенности. Сейчас, да, в интернете очень много появляется. И, ну, роликов, не роликов, а мнений. И от каких-то болячек, и от вирусов. Но в основном, конечно, семья в осень слетает не, не от хорошей жизни. Что-то беспокоит настолько, потому что фактически она слетает на голодную смерть. никакие в природе... Никакого взятка, это где-то может быть, прибьется на какую-то пасеку, будет проситься какую-то семью, может, безматочная. А так вообще-то что-то беспокоит. В большинстве, в большинстве своем, конечно, это, это заклещенность. Большая проморгали или затравили. Настолько затравили уже обработкой от клеща, тоже может быть то пчела уже панически слетает от того, что... от заботы пчеловода. Недавно ролик мне сбросили, один экспериментатор об этом и рассказывал. Не, не слетали те семьи, которые отроились. Конечно, не слетали, потому что там заключенность минимальная была, самая меньше, даже без обработки. Почему в природе и выживают семьи? Там есть воро, но нет воротоза. Что значит вылетел рой? Остался печатный расплод в основном гнезде, и там, конечно же, весь клещ. В середине, даже если это май месяц, конец мая, то оставшийся клещ все равно не успевает нарастить такое, такой титр по количеству, чтобы принести, ну, быть губительным для зимовки. Есть определенное количество, определенный процент заклещенности, которые пчела выдерживает. Выдерживает спокойно. Гробов писал это 2%, затем там есть еще больше, больше. Ну, одним словом, то, о чем мы говорили, что сейчас идет состязание между клещом и пчеловодом в плане, кто больше приносит вреда зимующей пчели. Или клещ, или наша забота вот этими многократными ненужными обработками. Может быть и такое, что пчеловод способствует этим слетам, вот а вот, возможности сейчас обработок, пожалуйста. Вначале это полоски, затем это кислоты, затем пушки, затем бипины и так далее. Но ну, какой организм здоровый и нормально мыслящий, такое выдержит и потерпит? Поэтому я больше склоняюсь к тому, что это, это все, же, все же заклещенность. Заклещенность и не просто сам клещ, а он несет с собой и, и массу вирусов. Понятно почему, потому что вирусы заходят туда как в парадные двери, без вмешательства и без запретов, интерферонов, иммунитета. Потому что если это было через пищеварительную систему или через дыхательную, через трофейную, то там какие-то механизмы защиты есть, иммунитета. А когда через проколотые отверстия хитина или кутикулы, конечно, вирусы туда заходят как к себе домой. Может, и от каких-то вирусов. Поэтому, ну, есть, есть и грех и на, и на совести пчеловодов, что поменьше обработок какой-то определенный процент закрещенности можно допускать лучше раз не дообработать, пускай туда пускай в зиму пойдет один там два процента закрещенности чем два раза обработать и довести до минимума и что больше принесет вреда зимующей пчеле это вопрос или тот процент закрещенности или два раза лишних обработки химией или даже кислотами. Это тоже не, не повидло для пчелы, для физиологии. Так что так. Так мы работаем. Как-то Хмар одно время говорил, что самый лучший учитель – это оппонент. И чем больше, когда мы учим кого-то, мы учимся сами. И когда делимся своими наработками с кем-то, то мы взамен получаем то же самое. Такой же обновленный багаж знаний, потому что нереально все самому знать. Даже если в собственной какой-то технологии ты вращаешься, сам ее создал, все вроде понятно, но не хватает, у чего-то не хватает. И когда с кем-то пообщаешься, он незначай бросит какую-то фразу, и она на лету, как пазл, входит в эту картину вашей же технологии. И, казалось бы, вы должны это выненчили ее, выстрадали, но не тут-то было. Поэтому остаюсь на тех же постулатах и на тех рекомендациях не забывайте делиться с кем-то своими наработками вам вернется сторицей я так понял на сегодня мы исчерпали желание общаться пожалуйста если есть еще у кого вопросы или есть что обсудить. Давайте. И будем заканчивать. Им наблюдение поделюсь. Я недавно пошел на пасеку. Вижу, <coughs> пчелы летают. И с одной семьи крутень вылетел. И не один. Вылетел, залетел. Три крутня точно я увидел. Они такие довольно крупные. Декабрь месяц крутень летает. Я думаю, ну что-то не то. <coughs> Потом все-таки не выдержал. Вскрыл я этот улик. Начал листать рамки. Расплода ни одного нет. А посередине пять маточников разгрызанные матку я искал искал не нашел но клуб когда я заглядывал клуб сидел спокойно и тихо я вот не знаю успела матка облететься или нет потому что клуб тихо сидел возможно матка есть а может она неплодная если она плодная то почему трутня не изгнали или она неплодная поэтому не его держат как бы не могу с уверенностью сказать но вот такое я вот неделю назад у себя видел и ну, в этом улье заметил, что такая ситуация была. Ну, я так считаю. Если бы была плодная, обязательно был бы хоть бы немножко засева. Матка уплотворенная всегда засевает. Смотрите, насчет позднего трудня в семьях. Но ну, у меня летает как, как начал май месяц. Вчера я смотрел. Еще продолжает. В начале ноября я показывал трутень каждую семью, какую не подходил, и везде трутень. Но я это увязывал с тем, что, во-первых, давал хорошую активность после месячной изоляции июля месяца на подсолнух, а в август они сеяли. Конечно, при активности высокой матки, молодые, где-то бросили трутня. Поздний Вышел поздний трутень, у него еще есть порох в пороховицах. И он остался, задержался там по своей продолжительности жизни в семьях. Матки в клетках. Я решил на то, что восприятие маток пчелами снижен. То есть только по запаху феромона и ощущает. Поэтому такое полусиротское состояние и могли продержать трудня Ладно, но в комментариях и по-моему и взяла даже, или в комментариях вот под роликом на канале, пчеловоды констатировали однозначно одинаковое появление, вернее, присутствие трутня и в тех семьях, где матки абсолютно не изолированы. То есть позднее, позднее нахождение трутня в семьях при, при нормальных плодных матках был трутень. Так что я это, скорее всего, такая, пускай будет общая аномалия, но года три назад наблюдалось, даже снег выпал, затем растаял, небольшое тепло, вылетает трутень, было какое-то опасение, подозрение, на весну я все, стрелки перевел на весну, мы посмотрим, как покажет сезон, о чем трутень нам скажет тем, что он задержался так поздно. Ну, ничего, все прошло, как и прошло. Весь он до, кон до конца зимы выпал под мор в общий, и на этом аномалии закончились. Так что, я же говорю, что просто нам остается наблюдать и как-то сопоставлять чем-то, быть стороже, конечно, потому что они, явление ненормальное. Привыкли, все, семья собралась в клуб, матка на месте, семья спокойна. Но вдруг почему-то семья сидит, пчелы сидят, а трутень летает. Вот именно трутень. Даже после серьезных минус 10, минус 15 ночью пригрело солнышко при нулевой температуре. Пчела не единая, не улетает, трутень выходит, ну скорее всего на на последнюю прогулку или может просто ну масса конечно большая ему не холодно пчела то закоченела уже а и не гуляет запросто при такой погоде как в шубе пожалуйста вот как теперь быть я там с пчеловодами общался кто советует отводочек подсадить с плодной маткой но ну, у меня есть два отводка на тле рамки стоит ли подсаживать или нет ну Примут ли они эту матку? Потому что если две матки будут, молодая, скорее всего, ее убьет. Как пчелы к этому отнесутся? Некоторые говорят, что пчелы вообще не подпустят, чтобы матки друг к другу подошли, они типа сами убьют. Я как бы с такой ситуацией не сталкивался, сколько уже лет держу. Вообще, стоит ли сейчас, ну, как похолодает, у нас тут в Краснодарском крае очень температура теплая, одни плюсы. Стоит ли потом вообще подсадить отводок или нет? Я вот пока немного в замешательстве как быть. Я бы ничего не трогал, даже если молодая матка не облетелась, она там находится, есть хозяйка, хоть и, не, и неплодная, пускай да я поставил ее до весны, а весной бы она себя проявила, успела она облететься или не успела. Если молодая не сеет, значит, вот тогда вы примите решение, куда, какой семье ее присоединять. Ну, в крайнем случае, я так сделал. Спасибо большое. Честно говоря, я тоже э, к этому склоняюсь, к этому решению. Но так как мне некоторые пчеловоды советовали, я бы подсадил, я бы подсадил, но я как бы не спешил подсаживать отводочек. Я тоже думал подождать, а весной уже будет видно, что делать. Спасибо еще раз большое. Бывает даже матка погибает и не в изоляторе, погибает в свободном перемещении. И остается, и она не проваливается на подмор, на днище, а задерживается вот среди пчел, как-то в улочке попадает, вот, ну, или, либо тоже с подмором, ну, зависает где-то в районе клуба. Матка погибшая излучает, все равно излучает какой-то феромон или свое присутствие. Пчелы до зимов уют. В изоляторе у меня сколько случаев было, когда матка погибала в изоляторе. И открывая ули, никаких никаких признаков беспокойства, отсутствия матки в изолятор матки нет. Поэтому вот, ее, как оказывается, присутствие даже погибшей матки дает, дает тут спокойствие пчелам. Я думаю, молодая матка живая, тем более она может может вам сохранить это спокойствие до самой весны. Здравствуйте, все пчеловоды. Владимир Егорович, это Евгений, Германия. Я хочу сказать, что... Ну, подтвердить вышесказанное по поводу клеща, потому что я начинающий, иду вторую, э, второй год всего лишь... Второй год всего лишь э, зимую самостоятельно, И хотел сказать по поводу этого. Имею 4 улья матки в свободном передвижении. По осени, в августе месяце я обрабатывал их щавельной кислотой. И, наверное, моя ошибка. У меня три улия на одном корпусе идет. Рамка идет 370 на 223. Это дочь нормальный масс три улья идет на одном корпусе, один ули я оставил на двух корпусах. Скорее всего, моя ошибка была, что я на двух корпусах ули обрабатывал поверх второго корпуса, а не в разрез, скажем так, где расплод сидит. А по показаниям, как раз вот эти двухкорпусные ули показывал, что клеща совсем мало. Осы была один-два в сутки, и, как бы, я думал, что там их немного. В данный момент, сейчас, который на одних корпусах, все пчелы сидят в клубе, сидят все смирно, зимуют, иногда контролирую. И в двух улеях идет вообще нет усыпи, а в одном идет одни два в сутки. Но, который двухкорпусной улей, с него начала сыпаться пчела. И когда я начал проверять, методом задвигаю у меня оказалось что клещ начал сыпаться от 30 до 60 штук в сутки я уже в ноябре месяце обработал по как сказать через 7 дней сублиматором но клещ продолжает сыпиться и в таком же количестве у меня сыпется на плетку пчела и сейчас я перестал это делать, потому что тоже понимаю, что многократная обработка – это как раз не то, что, конечно, бы хотелось, но уже как будет. Хочу попозже дождаться морозов, обработать еще щавельной кислотой, но не знаю, выйдет этот улей из зимы или нет. Я не знаю, насколько эта ремарка будет как раз в тему. Постоянно пчеловодам, особенно вот не такой, с небольшой практикой, стараюсь внушить первое, что касается обработок от клеща. Усвойте, пожалуйста, простую истину, что есть препараты быстрого действия, а есть длительного действия. Сублиматоры... Эффективны только в отсутствии расплода. В отсутствии расплода. И вот когда пчеловоды начинают активно обрабатывать семьи, многократно, в присутствии печатного расплода, клещ находится там. Клещ находится основной массы до 90% в печатном расплоде. Вопрос, кого вы травите? Перед этим вот я говорил, не случайно делал на этом акцент. Почему пчелы слетают? Либо от заклещенности, либо от того, что мы их затравили. Вот понимаете, вот такой, вот, вот такой вопрос двоякий. Если есть в семьях печатный расплод, пожалуйста, и вы хотите обработать. Препараты длительного действия. Это полоска. Это полоска. Какое отравляющее вещество вы выберете, ну, на ваше усмотрение, флаволинат, там воротом, байварол или глицерин со щавелевой кислотой полоски. Но ну, а это препарат длительного действия. Или же сейчас масла есть. Тоже не меняют их каждые 7 дней, но они эффективны в течение недели, там, 10 дней. Но это Препарат это политика, это тактика длительного действия. Все препараты быстрого действия, аметраз, тактик, пипин, так, кислоты, щавеля муравьиная, молочная, все ваши вот эти сублиматоры, пушки разных калибров, термокамера в том числе, это все мероприятия эффективны только в условиях отсутствия печатного расплода. Клеща нужно выгнать на взрослую пчелу. Это конец осени. Конечно же, в конце осени, когда контрольный выстрел вы делаете в отсутствии расплода, тут можно раз, либо випином, либо вот то, что я перечислил. Но мы, как правило, начинаем обрабатывать после последнего взятка. Все, товар убрали из, из пасек, из сей понимаем, что уже чем будем обрабатывать, в товарный мед не попадет, и начинаем. Я перед этим говорил, как мы начинаем. Полоски, кислоты, пушки, айтразы, и минимум пять раз, минимум. И причем есть такие пчеловоды, которые друг перед другом хвалятся, у того один клещ, у того всего полтора упала клеща, а там вообще не упала клеща. И при этом там пять раз обработал, там до 10 раз обработал. Поэтому, пожалуйста, пчеловоды, начинающие в среднем, в средней своей практике по стажу, обратите на это внимание. Препараты есть двух видов. Эффективные они по-разному. Если обрабатывают препаратом быстрого действия при наличии печатного расплода, Абсолютно бесполезно. Кроме вреда, как вы пчелам, ничего вы не делаете для семьи. А затем осыпи, а затем количество пчел вместо восьми рамок в августе в ноябре почему-то 3-4 рамки. Как раз вот потому. Добрый вечер, Владимир Егорович и вся компания. Хотелось бы поделиться опытом. В одном из роликов я увидел Услышал, вернее, пчеловод интересовался, как ему увеличить, безболезненно сделать пасеку двухматочное содержание. Вот. Так я вот хочу поделиться своим опытом, как у меня в этом году получилось. Посмотрев ваш, ваши ролики, я решил сделать таким образом, значит, заложил маточники, с 1 мая и поделил семьи на 2-3 отводка. То есть в результате проделанной работы у меня с 50 семей к главному взятку было уже 120. Ну и не было возможности расшириться. Ну нет места просто-напросто. Некочевая пасека. И не было корпусов. Вышел из положения каким образом. Просто-напросто поставил эти корпуса, которые были под мед, то есть магазины и надставки, ну и в результате 120 семей у меня отработали, я получил товарного меда в 2,5 раза больше, нежели предыдущие годы. Какие были недостатки? Значит, сам виноват в том, что разогнал пасеку до 120 семей. Не хватало надставок, не хватало рамок, посадочных мест для плодных маток в нуклеусах. Ну, в общем, нужно готовиться. Так что, ребята, кто хочет расшириться, не сомневайтесь. Все получится. Пробуйте. Все работает. И еще. Придерживаюсь такой пословицы, по-моему, вы сказали... Владимир Егорович, делать, знать, понимать, творить. Вот как раз наша группа творческая пчеловодство. Над этим мы и занимаемся. Спасибо большое, Владимир Егорович. Спасибо и вам, и мы порадуемся за ваш успех. Я всегда делаю акцент на чем всегда. Пасика без дополнительного стопроцентного комплекта ⁇ это не пасика а тем более при таком режиме и при такой технологии. Но должны быть в обязательном порядке посадочные места сразу, потому что отвод, пасека без отводков еще вот в эту, в эту тему. Пасека без отводков тоже, это не пчеловодство. Раение никто не отменял, это природа, миллионы лет заложено, все равно пасека семья будет раиться. Поэтому должны для этого быть все условия, весь ремонт соответствующий, чтобы руководить, управлять этой данной ситуацией. Хоть у вас рой выйдет, или же вы будете делать на упреждение отводки на старых матках, как искусственный вариант роения и обгуливать молодых. ну, Уже всем известная эта тема творческого пчеловодства все равно нужен дополнительно минимум один комплект. Я уже не говорю о том, что комплекты еще и для сохранения суши, и для запасных корпусов и так далее. Вот вам, к примеру, человек попал, хорошо пошло, матки, все как положено в эту тему, но не тут-то было, оказывается. Ну тем не менее, судя по разговору, Довольно достойно закончил сезон. Так что все работает и количество маток будет вам как раз и этим определяющим фактором успеха. И селекция, и количество пчел, к главному взятку конца сезона и нормальные семьи, при случае можно объединить их. Это все вам даст количество маток, которые вы выведете за сезон. И желательно, чтобы, чтобы этим занимались сами. Вы со стороны не накупитесь маток. За Потратили деньги, купили матку, а она никакая. И все, семья пробуксовывает, теряет силе. Сезон короткий, постоянно на этом делаю акценты, замечания. Так что стараться держать ситуацию под контролем, только самостоятельным выводом маток. Вплоть до того, что самый простой – это свещевые матки. И в зиму, конечно же, желательно, чтобы были сильные семьи. Весной не держите слабые семьи по одной-две рамки, не раскачивайте их до самого конца сезона. Бывает такое, что так они и, и заканчивают. Как, как вышли из весны, так и заходят в зиму. Никакие. Пока не объединяют. Только сверху на матку или сбоку, если это лежак, и двухматочное развитие. Одна другую будет поддерживать. Слабая будет забирать расплод на пчелу усильной, продлить ее рабочее состояние. А сильная поделится пчелой со слабой, выведет ее на такой же шурой. Ну, в общем, тема работает. Работает, а то, что работает, должно, должно применяться в практике. Всеми, кто желает этим воспользоваться. Так, ну на такой хорошей, приятной ноте, но обещающей для тех, кто еще не пробовал двухматочное содержание или многоматочное, или вывод маток самостоятельно, будет как раз вот под конец нашего общения таким примером для дальнейших действий. Да, здравствуйте. Вопрос почему сейчас многие используют пленку под крышкой уля, а не холстик. В чем его преимущество именно вы видите его, имеется в виду ее пленки? Ну, пленка у меня работает в трех номинациях, ну минимум двух. Во-первых, между при маток я наглухо закрываю, перегораживаю два корпуса, если это нужно. И вверху на зиму отоставляю. И летом бывает. Но летом... Почему я перешел... Сейчас расскажу о себе вкратце. Почему я перешел на круглогодичное содержание пленки. Первое была зимовка. На закристаллизованном меде. Мне нужно было создать в зимний период небольшой конденсат для того, чтобы пчела как-то могла закристаллизованный мед использовать как корм в течение зимы. Потому что была беда, мед с подсолнуха как мрамор, ну, я не гранит. И уже в зиму семья пошла, некогда было с ней играться за кормками. Поэтому пришел к выводу, вернее, к решению скинул силу семьи восьмирамочную на пять рамок и они его прогревали, этот вот живой массой своей. А вверху лежала пленка для конденсата. Что сработало, как сработало, получилось, дал ли конденсат что-нибудь при разжижении меда зимой, вот этого кристаллизованного, не знаю. Ну, снова победители не судят, зим, пасека вся перезимовала без поти на этом кристаллизованном меде. Затем начал собирать маточное молочко. И вот вы говорите холстик. Ну, у меня тоже и холстики, и ну, все, что под руку попадало в семье, любых там и, и детские, и взрослые, и спортивные. Ну, в общем, понятно. Каждый пчеловод знает, чем он утепляет, и там не брезут ничем, лишь бы, лишь бы была накрыта семья. И вот один прекрасный момент увидел на мисочках на маточниках синий налет, а мы пчеловоды прекрасно знают, если лежит какая-то сверху ткань и если она поддается ее разрезанию, но ну, пчелы сколько будут, сколько она будет поддаваться эта ткань, столько и будут ее разрезать. И вот попала эта ткань, как раз такая доступная. И у меня все маточники были усыпаны вот этой, ну я не знаю, ну, в общем, полностью как синькая покрасили. И вот после этого у меня пленка лежит круглый год. Возможно, это специфика моего направления, потому что понятно, не должна. В маточниках, где маточное молочко товарное, не должно быть абсолютно никаких лишних примесей. А тут, пожалуйста, вот грызут, оно все сыпется, оно на пчеле, они кормят молочко, личинку, и, соответственно, может попасть и туда. Ну, если сильно жарко, конечно, я даю отдушную вентиляцию. Поэтому вот то, что касается именно моего, моей специфики применения пленки. Как-то... Выглядит у других пчеловодов, не могу сказать, с какой целью они применяют или что преследуют. Так что не знаю, насколько вам понравится вот такая характеристика пленки. Спасибо. Спасибо. И очень краткий вопрос. Я так как новичок, я представлялся ранее двуматочное содержание предусматривает использование ганеманевской решетки. Правильно я говорю, да? То есть, маточное невозможно без ганеманевской решетки. Правильно? Или какие-то еще есть иные способы? Два способа. Присутствие двух маток в одной, ну, не в одной семье, а в спаренной, будем так говорить. Есть двухсемейное понятие, есть двухматочное. Двухсемейное, когда вот стоит... Ну, допустим, два корпуса утрировано. Между ними глухая перегородка, вверху матка работает и внизу. Это двухсемейные, когда они работают автономно, семья над семьей. Между ними может проводиться взаимозамена рамками. Если вверху, как правило, молодая матка, а внизу старая, то ну, понятно, верхней матке молодой дается печатный расплод снизу, а вниз дается открытый Расплод с верхней семьи, потому что там внизу хорошая по силе семья, они воспитают личинку. А двухматочный режим, это когда таких же два корпуса, две матки, но между корпусами находится гониомановская решетка. То есть семья работает как одно целое. Между отделениями происходит обмен молодыми пчелами-кормилицами. Они мед поднимают вверх по природе в верхней матки. Если идет медосбор, значит две разделительные решетки. Решетка между матками и на верхней матке вторая решетка и общие магазины пошли. Поэтому два понятия двухсемейная или двухматочная. По конечному результату на последний взяток они в принципе выходят на одинаковые показатели по силе могут выйти. Объединяются двухсемейные, убирается, разделяет пленка или глухая там какая перегородка или сетка москитная, и они объединяются в общую семью двухсемейная. Ну а двухматочная, понятно, она так и подходит в такой общей силе к этому главному медосбору в конце сезона. Так что таких вот такое существует понятие двухсемейная и двухматочная. Владимир Егорович, у меня созрел один вопрос, вот, он мучает меня уже давно. Я как-то этот метод не пробовал, ну хотел бы спросить у Вас. Вот есть такое понятие, зимовка, в общем, через верх вентиляция, как через дно сетка. А есть еще такая зимовка, что поджимается семья теплыми заставными, у, накрывается, ну, будем сказать пено, вот, целлофаном и утепление сильнейшее через верх или там подушки, или две подушки но по боках или одна, с одной стороны или с обеих сторон, карманы на выход и под крышу на вентиляцию вот хвалят, что этот способ имеет с собой такой очень экономичный эффект, правда это или будут море, как это все ну, а те, кто практикуют, они как насчет сырости что-нибудь говорят? Если я этим, если я не пробовал, вы видите мою зимовку, я показывал такую зимовку, что у некоторых дрожь по телу идет, когда открываешь крышку при минус 20, и голые рамки, и семья. Но семья 10, 10 минимум додановских рамок в моем корпусе в моих двух корпусах укороченных на 100 миллиметров поэтому все определяет сила семьи сила семьи я не случайно сделал этот эксперимент силы семьи и в отсутствии полного утепления сверху как будет и как раз уходил от лишней влаги не знаю насколько логична такая конструкция какую вы озвучили ну, это только спрашивать у тех, кто этим занимается, чтобы, конечно, сказали откровенно, искренне, не просто, вот, потому что он так сделал, показывает, и все верьте. Главное, чтобы оно работало. Показать можно сейчас, что хочешь в интернете. Если оно работает, ради Бога, дай Бог, пускай помогает и тому, кто придумал, и те, кто будет, и те, для кого рекомендуется. А я ничего не могу сказать насчет того, что вы вот сейчас спросили? Ну просто у меня как бы сомнения, и книги, вот я еще раньше помню, книги читал об этом, много писали. И, в общем, ну я когда-то сам пробовал. Вот знаете, есть рекомендации были. Передний литок в многокорпусном открывается, и сзади приподнимается задняя часть улья. Вот. И вот это... А верх закрывается. Верх ну, непродуваемый. И вот это очень хорошая зимовка. Ну, я вам скажу, я пробовал, в общем, когда были тяжелые зимы, так сверху в ульях лед падал. Вот приотеперях. Вот и рекомендация. Ну, остается нам все, все только на наши руки и на наше понятие, на наши головы. Я не случайно Привел пример тройного эксперимента, когда приглашали мы одного профессора и спрашивали, какие литки нам нужно в зиму оставлять. Оба, верхние или нижний, или он говорит, вы по 20 лет занимаетесь пасекой и до сих пор не знаете, какие литки нужно. Три, Возьми на три группы развей пасеку и сделай самые авторитетные, самые логичные способы зимовки. Три, если ты чувствуешь, вот, и, и то вроде правильно, и так правильно, и вот и так правильно. И тебе покажут все. Потому что, ну, раньше говорили, бумага все стерпит, что напишешь. А сейчас интернет все стерпит. Там что хочешь можно увидеть. Поэтому все остается только на, на личном опыте. Время, да, не хочется терять. Хочется сразу сезон Зайти на белом коне в сезон на всем готовом и, и выскочить на двух конях, а то и на троице. На белой. Не получится так. Тут, тут не успеваешь приспосабливаться даже при, ну уже эта технология, казалось бы, до мелочей отработана в индивидуальном. И, и вышла она от меня. И делаю из года в год. Все как. как как часы. Все равно какая-то объективная причина, то погода аномалия, то сила семей не соответствует, то цветение запаздывает, то ускоряется. Все равно вносятся коррективы. И ты начинаешь на ходу перестраиваться. Но если это я сам придумал, сам откорректировал, то мне проще перестроиться. А вот когда берут готовое откуда-то, да, хорошо, сезон, если попал, так, чтобы сезон был удачный, применил технологию, и она получилась, понятно, что следующий сезон, все, все мысли только на этом, но не тут-то было, аномалия внесла коррективы погодные, и все, а уже перестроиться на чужом, конечно, сложнее, и тут паника, ошибки, и, и в конечном итоге, лишь бы хоть как-нибудь доработать этот сезон и забыть его, как кошмарный сон. Поэтому все только свое. Пускай это будет, ну, какой-то год-два потрачено время, но когда мы и в одном лице, и инженеры, и прораб, и строитель сами что-то построили, нам проще знать, если где-то пошаталась часть здания, то мы Сразу подставим подпорку в эту, не, не завалится все здание. А там, где чужое, ты не знаешь, за что хвататься. Поэтому только свои наблюдения и логика есть. Там, где есть логика, ну, не всегда подтверждает практика. А тем более сейчас, когда кто-то хочет просто пропиариться. Ну вот все, вот он, круче него, пчеловодов просто не существует в природе. Мы начинаем, я как-то говорил, пчеловод мне звонит, 30 с лишним лет практики, все хорошо, все, все красиво, все получается, он мне звонит и спрашивает, вы знаете, вот так и так, я пока выпытал у него, а в чем причина, вот, все хорошо у вас, и семьи не, не болеют, и, и достаточно берете меда вроде бы, рентабельность хорошая, что вас смущает? Да я как посмотрю интернет, я вот начал сомневаться, правильно ли я делаю. Какая-то скорпелка двухлетняя, а то еще меньше. Сезон два у него получилось, и все. И он блогер крутой, он начинает рассказывать такое, что на голову не натянешь. А пчеловод, которому практики в пчеловодстве больше, чем ему лет от жизни, начинает сомневаться, правильно ли он делал. Все эти годы. При хороших показателях. Так что не ломайте голову, не, не пяйте на себя то, что не ваше вообще. Тем более, если это с других регионов, с другого пояса, кормовая база, тут и в своей кормовой базе не успеваешь от сезона к сезону приспосабливаться к этим аномалиям. Климат меняется, тем более. Так что смиритесь с судьбой все только ваше. Где-то вы увидели какую-то новацию, воспринимайте как концепцию. Что-то взяли. Попробовали. Самая лучшая технология – та, которая у нас уже получается. Та, которая дает рентабельность. Мы получаем какую-то копейку, за счет этого живем. Если не дает покоя что-то новое, где-то вы услышали, увидели, и логика вот 50 на 50, ну дайте шанс ей себя проявить на небольшом количестве. На небольшом. Мало ли, может это... Нормально, это правильно, это ваше. Вот тогда уже перестраивайте всю пасеку. Ну, у нас же, я сказал, синдром реванша. Вот где-то технологию поймали. Из года в год не получается что-то у нас. Не получается, дома уже начинают неприятности, все. Попал на какую-то золотую технологию. Ну, вот это сейчас отдам. дам синдром реванша порождает другой синдром максимализма. Конечно же, мы сразу эту новацию на всей пасеке. Сразу на всей. чтобы в десятку. И компенсировать за все потраченные сезоны. Ну и, как правило, а это не наши, Оно не срабатывает и полный крах. Поэтому только, как бы ни было трудно, как бы ни было затратно, неприятно, но... Проявляйте себя. Все, весь секрет, все мастерство только в вас самих. Все шесть книг, вот ознакомился с ними, постоянно об этом напоминаю. Никогда не копируйте сто процентов все, что вы увидели. Не создавайте себе кумира. Каждый человек, рожденный с нормальной психикой, это уже гений. Дайте только этому гению своему, который у вас сидит, а вы ему не даете себя проявить. Дайте, наконец-то, ему проявиться. Владимир Горюч, всем добрый вечер или доброй ночи. уже наверное, Хотел я задать такой вопрос. Вот смотрите, я маток вывожу сюда в мае, на майском взятке. Ну, наверняка, вы знаете, есть такой пчеловод из Беларуси, Рахматуллин. И вот как-то смотрел его видеоролик, недавно попался, он уже старый. Он рекомендует и да даже утверждает, что поздние матки, вот ближе к августу, они намного лучше весенних. Вот хотел бы услышать, ну, он там приводит ряд своих доказательств, хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Как вы считаете, чем отличаются майские от августовских, там, или поздних и июльских маток? Знаете, единственное, что в этом может быть плюс, вернее, ну, преимущество по. По лучшим показателем это то что физиологически она еще не выработана эта матка конечно она в августе вывелась она зашла в зиму но она не молодая зашла многие думают что если она обгулялась в конце августа или даже в начале сентября то эта матка и фактически не высеянная то она с весны как молодая как молодая Любая матка перезимовавшая, перезимовавшая, ну, то есть, если августовская матка, то она с весны не будет роиться, что она фактически как молодая. Перезимовавшая матка любая, три года или, или только в конце сезона она предыдущего вывелась, обгулялась, перезимовала, все. Она уже является перезимовавшей. Она еще не старая, но факт перезимовавшей является однозначно равноценным для любого возраста. То есть она все равно склонна будет к краению. Я вывожу маток на протяжении всего сезона. Сказать, что у них между ними есть какая-то разница вот ярко выраженная. У меня постоянно матки в дублеры осенние, то есть конца сезона. Постоянно в семьях присутствуют. Все равно идет отбор, все равно я отдаю на выбор семьям самим, и не факт, что оставляют этих молодых. Почему я всегда говорю, не, не уничтожайте старых маток, когда у вас обгулялась молодая, в начале сезона, в конце сезона, а тем более в конце сезона. Вы еще не знаете, как она обгулялась. Даже бывает в начале сезона, в мае месяце обулялась матка, и всегда утверждают матководы, что проявит она себя только на следующем сезоне. А почему только в следующем? Потому что за этот сезон она единственное, что успеет, обновить пчелу, потому что ее посадили на чужую пчелу. Пока она рассеется, она выйдет на максимальную яйцекладку, выдаст за 2 месяца, два поколения, это будет конец сезона, главный взяток, все. Ну пойдет она в зиму, как-то себя проявит. А уже полностью, конечно она проявит себя на второй год. Почему я говорят, что молодые матки проявляют себя на второй год? Потому что в этом году она не успевает себя проявить. Она не успевает, только обновила пчелу и все, конец сезона. И обгулялась матка в конце Допустим, в августе. Хорошо, если она гулялась полноценно при наличии трудневого генофонда, если специально были созданы отцовские семьи. А если она гулялась с каким-то небольшим количеством? Да, она плодная. А та, которая перезимовала, матка, она уже перезимовала. Она прошлый сезон вам показала. Она перезимовала. Этот сезон вам провела семью. И вот обязательно на пытаются на последнем взятке маток поменять на молодых. Вот я объединяю, вверху молодая, как двухсемейная, а внизу старая. Но вот почему-то я хочу, чтобы молодая осталась, Они а оставляют старую. У меня изоляторы, как не есть, какой лучший показатель этого. И, а тем более модули. Модули, это значит в одной улочке две матки. Одна сотводка старая идет и молодая, обгулявшаяся в этом сезоне в мае, в середине, неважно, молодая. Я их пускаю в зиму, старую матку в нижнюю часть, там, где по температурному режиму ну условия хуже всего. А молодую, тоже вот это еще сидит, этот стереотип, еще с тех савдеповских времен, с литературы, вот молодую матку в зиму менять, молодая, вот так оно, как приелось там, так и до сих пор путается в мыслях. Молодой, молодой оставляю верхнюю часть, то есть переднюю отлитка, верхнюю, чтобы она была постоянно в, в наилучших комфортных условиях центра теплового клуба, и там молодая. А задняя, а старая матка была в задней части. Она часто попадает в корку клуба, температурный режим там и хуже, ее не ощущают, могут не ощущать пчелы, и ее бросает. Подходит весна. Каждая вторая семья, матки молодые брошены, просто брошены, а остается старая, внизу в хужих условиях. Вот вам, пожалуйста, результат. Молодая матка это еще не значит, что она лучшая физиологически. Слово молодая единственное в каком вопросе оправдывает себя слово молодая, это создать рабочее состояние семьи в роевой период. Вот тут однозначно молодая матка, какая она там не есть, лишь бы какая. Самое главное, молодая, гулялась, плодная, хоть никакая. Самое главное, что старая матка уже дала силу на первый взяток, и ну, старая матка может отроиться. А молодую посадил, как кукушка какая-то просто сидит, но создает рабочее состояние. Ну а в состоянии ли она повести дальше семью, по сезону, а тем более вывести полноценное жизнеспособное потомство как репродуктор для зимующего для, для зимующего клуба, вот это уже вопрос. Поэтому опять я возвращаюсь к тому, что как больше можно больше маток на пасеке выводить и давать возможность выбора самим пчелам. ни одно МРТ УЗИ не покажет и не вы не определит качество матки, чем это, как это сделает пчелы своими там биоритмами или чем они, какими там рентген лучами это определяют биологическими. Так что осенние, то есть аустовские матки, ну может попало, может там есть наблюдение. Я не хочу сказать, что это неправда неправильно. Раз мое мнение, он вам выдал эту всю картину, что значит молодая матка и старая. У меня практика, вернее философия и положено на практику дать возможность вывода, то есть обгула мата как можно больше на пасеке и выбор самим маткам. А обгуленная матка в конце лета это кот мешки фактически, может быть. А может быть и в идеале. Но сохраненная физиология, то, что она не отложила ни одного яйца или мало яиц, а весной сохраняется на следующий год и сохранить все. Да ради Бога. Там у маток заложен такой потенциал в яичниках, что они на 10 лет готовы могут и откладывать эти яйца. Но. Не откладывать, потому что природа так применила, что они уходят, в основном уходят матки из жизни в самом такой, в разгар еще репродукции, для того, чтобы сохранить жизнеспособность потомства. Пенсионеров там не держат. Так что вот такое, мое мнение. Ну, а логика есть, раз работает там и пускай работает. Да, спасибо, Владимир Горович. Довольно-таки интересно, обширно и доступно. Ну, я, видите, придерживаюсь такой э, логики. С весны вывел маток, заменил, которых планировал, и все. И вроде уже дальше сезон пошел без отвлечения. Это. Спасибо еще раз. По поводу Арахматуллина, можно я так добавлю? Я смотрел как раз его лекции по этому поводу. Он почему говорил, что осенние матки, они намного лучше, нежели майских? Потому что он говорит о пик яйцекладки маток а, наступает а, на восьмой месяц поэтому если матка была выведена осенью там август сентябрь как раз март апрель нет март -май, апрель май это пик, пик яйцекладки матки поэтому она способна в это время именно в это время в начале мая откладывать максимальное количество яиц. Он как бы этим мотивировал, что именно у нее пик яйцокладки именно на восьмой месяц. Я это, я его лекцию не раз ее слушал именно как раз на эту тему. И разрешите еще дополнить по поводу Рахматуллина. Я сам это все немножко попробовал на себе. Значит, вот эти майские матки, кто там не говорил, майские матки, плакиво, ничего подобного. Хорошо сделаешь матки, хорошие матки. Но они лето дадут расплод, и уже к сентябрю они заканчивают, успокаиваются. А вот эти августовские, их не удержать. Изолятором можно удержать, но она может проскочить, ее вытягивает, и она начинает такую яйценоскость. Поэтому, поэтому есть минусы, и очень большие. Смотрите, я, можно я тоже подключусь. Если вопрос стоит о 8-месячном выходе на максимальную яйцекладку, то э, здесь учитывается состояние покоя или имеется в виду хороший такой... Период ее яйцекладки, затем какой-то период покоя и восьмой месяц. Вот, Ну, в общем, если в практике это работает, то никаких возражений. Человек, если предлагает и утверждает, значит, не один год опробировал. Ну, у меня сомнения именно по, по эффективности обгула, по качеству обгула этих маток. Из-за из самого наличия трутня, насколько, насколько... Это еще, я говорю, что кот в мешке. Августовская матка она конец сезона. Непонятно, как она. В мае ясно. Если она плохо, плохо обгулялась, то сезон покажет, ее можно вовремя заменить. А если она пошла в зиму, не обгулянная никакая, на нее надеется пчеловод, что она нормальная, не высеянная. На восьмой месяц она никакая. Как была никакая, так и... Поэтому она может августовская быть с золотой маткой, с весны покажет себя, а может быть никакой. А может быть в мае. Такая быть, что еще и, и не один сезон отработает. Ну и плюс, вот сейчас коллега сказал, что можно и... Может так разойтись, тем более при этих наших последних аномалиях теплой осени, что ее не остановишь, не захочешь и и такого и такого старта весной, если она все корма высеет, вернее, вы, выкормят на расплод. Поэтому только, ну, значит, спасение в изоляции этих поздних маток. Тоже Тема изолятор никуда не денется. Я слушал лекцию Кашковского. Там ему вопрос задавали о качественных трутнях. Может ли быть трутин очень качественным? Самые-самые ранние трутни. И он сказал так, что самая качественная трутня это да, самая ранняя говорит. А потом позже, допустим, в середине лета или в конце лета, они могут быть не, ну, не так сильно качественны, нежели те, которые были самые ранние. Потому что к самым ранним трудням уделяется особое внимание и концентрация именно вот к тем трудням которые должны быть самые первые, чтобы оплодотворять маток ну, когда в период роения. Поэтому, в принципе, можно и прийти к правильному выводу, если даже осенью, Останутся те трутни, которые оплодотворяют осенних маток, то насколько там качественные трутни останутся? Это тоже вопрос. Ну вот, видите, вы сами нашли противоречие небольшое такое в, этом, в качестве осенних маток. Хотя я могу подыграть Рахматулину в способе создания трутневого генофонда, из отцовских семей. У меня в, не, в нескольких книгах я об этом писал. Очень простой способ создания спритневого генофонда от отцовских семей на вторую половину лета. Это можно сделать только сформировал предварительно отводки на старых матках в отцовских семьях. И вот они способны будут в середине лета, когда уже Основные семьи, там где старые матки сохранились до конца сезона, уже трутня неохотно, или вообще не могут, могут не сеять, или неохотно сеют. А вот если старые матки отцовских семей на вновь сформированных отводках в мае месяце, они с удовольствием вам создадут трутневый этот генофон полноценно на, в середине лета для обгула этих этой последней партии маток. Поэтому все можно создать и вот таким вот способом искусственно. А если на самотек, то да, вот и подтверждение Кашковского, самое, самое большее внимание пчелы уделяет в окармливании трутня, как раз, конечно же, в начале сезона, в роевую пору. Потому что это природой заложено. Все. Там и Последнее, все последнее, все самое лучшее отдают трутню. Потому что и кормят его до последнего, пока он нужен, пока роевая пора его не трогают. Как только роевая пора прекращается, облет, обгулматок, все начинает и сокращаться выкармливание трутня, затем прекращается полностью и выгоняет даже того, который остался уже взрослый. Ну ничего, хорошо, что мы Обсуждаем это. Человоды будут делать логические выводы, заключения, чтобы как-то выстроить эту общую более эффективную вертикаль технологическую для своих пасек при выводе маток при создании труднорайонного фонда. ну. Смотрите, я хотел сказать, вот да, такое наблюдение, вот насколько довольно-таки интересно вот это общественное обсуждение какого-то вопроса. Вот я тоже читал Кашковского, а вот этот момент по трудням весенним у меня вылетел. Вот как можно <смех> вот в такой беседе сделать для себя хороший вывод? Вот, ты когда один думаешь, да, и вот тут вот, один сказал, другой сказал, ну насколько интересно. Так, ну конечно интересно было бы еще кого-то послушать. Я вот почему сразу, в начале формирования Зела, это да, практически напоминаю каждый раз. Старайтесь не упускать никаких мелочей. Делитесь любыми нестандартными ситуациями, наблюдениями, какие вам только попадают в поле зрения. Потому что сам, ну нереально, блок памяти наш, лично одного кого-то, но не в состоянии удержать, какой бы не был специалист, хоть 75 пядей во лбу, пчеловод в данный момент, все равно всего не удержишь. Нереально, просто нереально. Вот когда начинаешь общаться с кем-то, казалось бы, уже настолько избитая тема, все, все понятно, все работает. Нет кто-то со стороны какое-то наблюдение, какой-то слово, предложение не так построенное скажет и абсолютно по, вот в другом уже ракурсе представлена эта картина. И начинаешь думать о а действительно, Может так будет лучше. Поэтому для, для этого мы и общаемся. Я во время лекции Кашковского еще одну мысль услышал. Я, честно говоря, поразился. Он говорит, что а, ему вопрос задали. Когда руки становится половозрелым, он сказал, что, ну это его слова, что он рождается уже половозрелым, но чтобы а, оплодотворить матку, ему нужно свои мышцы как бы накачать. Типа он вылетает, летает, мышца развивает, а, потому что матка, говорит, летит, я не знаю, как он измерил, 69 69 километров в час она летит. И только сильный, хороший трудин способен ее догнать в воздухе и оплодотворить. А, Но ну, там делал, там обсуждали о как его, искусственном инструментальном осеменении. Но ну, там о качестве трутня вопрос подумался, потому что матковод не знает, насколько качественно трутня он берет для плодотворения. И там и как раз вот эта тема подумалась. И я потом обратил внимание, ведь в самом деле, ведь слабый, дохлый, чахлый, замученный трутень, он же не способен будет догнать матку на 69 километров в час. Поэтому он говорит, что самое лучшее вот именно таким вот образом, как его там, чтобы оплодотворение было естественным путем, нежели говорит, оплодотворять маток теми трутнями, которые от кого не сможет определить качественный он или нет. Вот такая мысль. Вообще удивительно, как вот измерять 69 километров в час. Он до этого рассказывал, что пчелы летают, там спариваться, если мне память не изменять, если не ошибаюсь, там на расстоянии 15 километров. И говорил, что сам измерял. Как вообще это возможно измерить? Что пчела пролетела 15 километров? Удивительно. Так, ну я насчет насчет крепости мышц. Возможно, потому и забуксовала инструментальное семенение, потому что именно по фактору отбора спермы у утрутней. У какого берут, непонятно. Способен ли он физиологически? То, что сперму мы взяли, да. А насколько она, она качественная, эта сперма? Может, возможно, в лабораторных условиях и определяет ее на жизнеспособность, на подвижность, как вот обычно эти вот спермограммы делают. Но природа, я раз общался с инструментальщиками, они говорят, мы линию стараемся держать, да, как-то еще стараемся держать линию, хотя хотя ну не одну собаку сели, так грубо говоря на этом инструментальном, но тем не менее отдают постоянно, ну мы часто об этом, я чтобы не повторяться для рабочих семей обгулматок отдают на естественный процесс то есть природа предпочтение отдает сильнейшему, физиологически физически сильнейшему. Потому что у физически сильнейшего трудня или особи, конечно же, сильная физиология. Поэтому здесь работает чисто фактор выживания, сохранения себя как вид в природе, в экосистеме. И насчет полового созревания, ну, я не берусь комментировать Кашковского, и именно, что рождается половозрелым, а потом уже по крепости мышц он вылетает. Хотя везде пишется, что на 14 то есть две недели происходит после рождения половое созревание. Ну, видите, половое созревание сказано. Вот. Как, как мы как нас учили, в принципе, может что-то новое есть. Ну но ничего. В крайнем случае, ориентироваться на природу. Видите, даже инструментальное изменение, несмотря на такую мощную науку у этих приспособлений всевозможных, возможностей изготовления, но, ну, тем не менее, отдают природе пока еще человек не в состоянии вот так вот вмешаться в эти сокровения. Значит, мы просто присматриваемся, бережно что-то можем изменить и почаще вспоминаем Прокоповича. Только тот, кто умеет управлять инстинктами пчел, достоин водить эту божью камаху не продумать свои инстинкты, а именно управлять существующими. Так что все, что работает, должно работать. Как там, какие уже эти нюансы, процессы, что там крепчает, то ли половое созревание, то ли мышцы крепкие, победители не судят. Пускай над этим ломают головы ученые. Нам самое главное, чтобы оно работало в практике и давало результаты и пчеловоду, и были, соответственно, здоровые семьи, и от этого, после того, как мы что-то получим, не страдали сами пчелосемьи. Ну, у меня такой вопрос, не знаю, даст ответ на него или нет. Есть ли такая возможность получить, вот я живу в России, с Украины маток, карпатской линии? Я не знаю, в чем проблема сейчас, по-моему, есть такое понятие как интернет и там все что хочешь с любого конца земного шара в чем проблема я не вижу например так пчеловоды коллеги спасибо большое за плодотворное общение наше сегодняшнее модераторам спасибо за связь всего доброго, замечаем тонкости нюансы все что у кого то все, что кому-то не дает покоя, не находит объяснения, выносите на всеобщее обсуждение, будем находить это в решении. Всего доброго, до свидания, спокойной ночи.